Рабочая поездка Лепса в Санкт-Петербург запомнилась не только его срывом во время выступления, но и другим способом выхода агрессии. За пару часов до драки Лепс отыграл концерт, на котором сорвался из засевшего голоса, внезапно бросил микрофон и очки и ушел со сцены. Видео с этим выпадом моментально распространилось в сети. Однако на этом неприятности артиста не закончились. Поздно ночью Григорий вместе с директором и охранником отправились в один из питерских баров, где у них, похоже, случился конфликт с другими посетителями. На камеру попало, как музыкант вступает в перепалку с неизвестным мужчиной уже на выходе из заведения. Мирным способом урегулировать ситуацию не удается, завязывается драка. Сначала в лицо оппоненту летит кулак директора артиста, а потом к потасовке присоединяйся и сам певец, которого до этого удерживала охрана. В данный момент в случившемся разбирается полиция. К слову, представители «Звезды» пока не отреагировали на происходящее. Только недавно директор музыканта Владимир Урюпин рассказал, что стало причиной странного поведения Лепса во время концерта. Заболел человек, это была крайняя степень. Два часа, двадцать минут отработал, смог. Но последняя песня подвела уже, конечно. «Люди довольные. Немножко приболел артист просто. Лечимся», – комментировал представитель музыканта.